Да. <говорит> эм, по идее мы можем сделать абсолютно вот так вот и да слышно хорошо начать игру и мы Ээээ... новая игра да хорошо дорогой хенри ну вы можете все сами прочитать короче надо приехать куда-то короче мы приехали мы играем за главного персонажа я вообще в шоке откуда у меня бинти <говорит> походу я купил его где-то год назад или два даже ехзз -э откуда он у меня <смех> Главное... глава первая вижу все картинки о а все и также я здесь посмотрим по получится ли найти а, то что ты хотел хорошо начальная цель а, секрет раскрыть секрет Джоуи хорошо пойдемте сюда что здесь Дримс а, Кантру так хорошо Стульчик, все, мне бы стишок расскажу. Короче, кто не подписался и не поставил лайк, тот вообще лопух. Согласен. Вот почему дверь закрыта? Я свалить хочу. Меня. О, мы куда-то вышли. А вообще, почему все из дерева, где железяки? О, что-то выключили. Но когда светит, так прикольнее, потому что. Um, uh, так, ты же не двигаешься, да, ты не двигаешься, потому что, ну так светло, так хорошо, так вообще обалденно, кстати, а где выход, да, я потерялся. А, это мой старый стол, Там кто-то ходит, хорошо, а здесь что? Там свет не работает. Мне больше смущают звуки, то, что там кто-то ходил. По-моему, мы должны найти что-то. В принципе, логично. Ну, раскрыть uh, секрет. Какой секрет, где секрет? Там кто-то ходит, я не хочу туда идти выход, ну, но у меня свет есть, почему я не могу уйти, ну, я приехал, посмотрел никого нет, решил уехать, там кто-то ходит, нет, не нравится. гениально. нет, логично. о, маленький Бенди, прикольненько. <свист> это что, это гараж какой-то или что? а я не понимаю, что это. о, прыгнуть. получается мы идем в верную сторону. То... Лифт не бы несколько батареек Получается наша цель найти батареечки А, я дурачка, согласен. Машина, да? Чернильная, как я понял. О, крыша, неплохо. Крыша это всегда хорошо. Что это? Включите чернильную машину. А, дайте мне туда сначала пройти, потом я включу вам что угодно. А! а и как? Че это? Что я должен сделать? Включить чернильную машину и все. Ну, гениально. Где я вам включу Ты ее? Может, открылось что-то, я не знаю. Да, здесь открылось. И здесь открылось. А здесь у нас то что? Здесь у нас какая-то комнатушка. Куда? Кладала... Супчик, супчик, супчик. О, да, адвокат 20 год, Лёха решил проходить. О, я можно, могу побросаться. П побросаться, боже мой. О, я попал. Хаба, ну, близко. Неплохо. Здесь у нас ничего. А здесь у нас лифт. Запомнили то, что у нас здесь лифт, поэтому как бы да. И хрень какая-то. Это типа сохранение или что, я не понимаю. Ну Но... ладно, Мы... я понял познание в английском. Я понял познание в английском, боже мой. Мне прям сценарий-то писать под это видео надо было бы, да? О, хрень какая-то. Мне смущает то, что кто-то здесь двигается. Постоянно где-то кто-то двигается. Зачем? А, я, пожалуй, туда не пойду. А, мне что-то домой захотелось. Я пойду лучше в ту сторону и посмотрю. что... О. На данный момент я не понимаю, когда план Джои для этой компании анимации больше не здесь... Короче, хрень какой-то несет. Поговори. Окей. Что у нас здесь? Кстати, там двери, я ее трогать не буду, потому что походу здесь все двери закрыты, да? А нет, а это что? Мне что-то из этого нужно или как? Ну пока нет, я думаю, о киношка, да, еще одна. И это что завентили? Окей. Получается нам придется все-таки пойти к живым доскам, которые падают из потолка. Да. Очень странная хрень, но ну, скорее всего то, что ну здесь куча досок, поэтому ну она упала очень. Ничего странного в этом не должно быть. А, как бы да, привет, доска. А, больше не двигай. Кто это? Больше, чей. Согласен. О, я могу сюда пройти, а это что? Подожди. Секундочку. А... Так, это я тупой или что? А, да, это я тупой. Так, здесь у нас кто-то пишет или чем-то занимается, как я понял, да? Все, мы сделали небольшой крючок. Пойдем ловить рыбу. К черту это все здание, пошли на рыбалку, да? Кстати, если вам интересна игра про рыбалку, то можем пройти. Пишите в комментариях вообще, что вам интересно, что мне снимать. Я буду этим заниматься. Кстати, вот, да. Отлично, как заставить это работать? А, да, э, починить машину. Низкое давление. Почему здесь темно, я не знаю. Пустота, пустота, пустота. Короче, я должен найти всякие предметы, как я понял, да? Ну, во-первых... Ну, окей, вообще без разницы. Ну, во-первых, начнем с этой кости. Зачем она здесь? В чем смысл ее существования? А, ну ладно, ну шиптиш, шипчи, шипчи, ничем помочь не могу, тунишка, ты наш. Что это за звуки? Они меня бесит. Они меня не то что пугают, они меня просто бесит, они меня сопровождают постоянно. Зачем так делать? А, я не понимаю. Ну здесь должно быть хотя бы что-то, но здесь ничего нет. Круто. А, Идем дергать О, лоп а эту хрень не могу. А эту хрень, получается, в конце нам будут повернуть. Я достал плюшу этого Бенди. К. Или не плюшу, я не знаю, как-то резинового, Короче, ну вы меня поняли, это хрень какую-то достал. Бесполезную. Вообще, вся компания бесполезная. Я здесь единственное пол полезное. Я здесь единственное полезное существо. Да. Так вот, я отвлекся чуть-чуть. Что я должен найти? Получается, я нашел Бенди. Вообще не страшно, стоишь здесь, никого не трогаешь. А, я нашел... Я нашел Бенди. Дальше у нас музыка. А, давайте пойдем за книгой. Потому что книги должны где-то быть. Книги это... А, вот ты меня вообще не напрягаешь. А книги это хорошо. А, листочек. А я тебя взять не могу, как я понял, да? Книги. Где можно найти книги? О, вот, берем пластинку, шли за книгами, нашли пластинку, я как бы разочарован, я хотел найти книги. Ну ладно, допустим, я тебя прощу, играй, если ты включу, я найду книгу, и гораздо быстрее, чем эту пластинку. Ну потому что это как бы, да, это не супер хорошо. Вообще, не... ну ладно, хотя бы свет появляется, то спасибо, ты ушел куда-то, ну и вали. Впрочем, ты, ты мне особо не нужен, я украду у тебя стул и буду рассказывать стишки на Новый год, все. Как бы да, гениальный бизнес-план э, от гениального Лехи. Здесь открылось, я, я больше чем уверен, в том, что откроется и та дверь, которая у нас была Примерно в начале, я не знаю, как это сказать Вот здесь должна открыться дверь Нет, не открылась. Вот эта дверь тогда откроется, потому что она, ну как бы полезная, по крайней мере Я так думал, то, что она полезная На самом деле нет вот, даже Бенди говорит нет, вот как в форуме я зашел Вообще обалденно. А, чем ты здесь занимаешься, Бенди? Не скучаешь? Вон книжка. Но, как бы, книжку-то я нашел. Как, куда и где. И почему? Я не понял. Я присо... Кто-то ходит. Чего вы ходите? Я пришел вас грабить, значит... Ну, точнее, меня позвали вас ограбить. А, да. Я прихожу здесь всякую хрень не занимаюсь. Вы ходите. Вот, что за люди? Вот... Не стыдай, не совести. Бесит меня уже. Ничего там нет. Хорошо. А... Окей, З... поворачиваешься и поворачиваешься. Я не могу тебе ничего сказать, я что, я кто такой, чтобы говорить штуки не поворачиваться или нет? Кстати, эта хрень вообще очень не трогается, вообще печально. А, что за звуки, боже мой? Кстати, вот здесь какая-то комната, да, или что это, или просто пустоту по решили По-моему, комната какая-то какая все-таки есть. А, мне нужна книга, вот книга, мы нашли книгу, мы молодцы. А, как бы да, надо говорить постоянно, чтобы ну, отлишься вот от этих звуков. Кстати, мне это вполне бесит. Кстати, надо пойти к этой штуке. В машине самой. А, и этим заняться. Где книга? Где книга? Вот у нас книга. А, у меня нет больше ничего. У меня пока ничего нет. Дальше чернила. Чернила найти гораздо легче, так как... Ну, чернила это... Они везде здесь. Баночку собрал и все. Мусорка. В мусорке ничего нет. А, у него есть эта штука. Спасибо. Я вас уж заберу, короче, вы мешаетесь мне больше. Но пользу какую-то он все таки принес. Осталось эту найти. Что-то открылось, кстати. Я не знаю, что именно, но что-то открылось. Ладно, идем дальше. Надо посмотреть. ,hmen... Здесь, скорее всего, есть... Да, я знаю, где эта штука. Я знаю, где эта штука, вот эта решетка, и осталось найти баночку чернил. А... Ну не баночку, а эту штуку. Скорее всего, это.. Где там, где пишут? <с> где? Там, где пишут. Логично, логично! Значит, не будем напрягаться. Спокойно идем, вставляем эту хрень. Осталась последняя чернильная хрень, и как бы да. И можно запускать машину. Зачем мне ее запускать? Я сам пока не разобрался. Но зато прикольно, хотя бы что-то в этом месте будет работать. Как я понял, я здесь раньше работал, и поэтому, да, мне нужно восстановить фирму, запустить машину, там, это, комбайн, делать мясо, там, про... вот у нас есть суп, у нас будет нет. Так, разговаривай, просто одиноко как-то хожу здесь, один, никому не нужный, дряхлый старик. А, скорее всего, открылась эта дверь, в которой был свет э, от начальной локации. Но я прямо не понимаю, как, зачем, куда вообще, зачем мне сюда прислали. Но, допустим, возможно, все-таки там что-то и будет интересно. Но пока я занимаюсь всякой фигней, гуляю здесь по зданию, ну и как бы... Ну и как бы меня вообще ничто не падает а, Да Ничего не меняется Стульчик, у нас есть стишки Рассказывать можно А в принципе что нужно еще для жизни Стишки может сказать хватит Хватит с эти, с эти, со всего Да, с этих, со всего Короче хватит а, Дверь откроется, дверь не откроется Значит все плохо, значит все обидно я... Напоминаю, я еще чернила Все остальное мне вообще не касается не знаю, что там у нас в туалете происходит, но мне нужны чернила. И в туалете они или где, мне вообще без А, о, хорошо это все. согласен, хорошо. Ну, скорее всего, будет какой-то скрима, когда мы это все соберем. но я прямо, ну, как бы, да, разочарован. Не ищите смысл в этом тексте, сразу говорю, просто... Пытаюсь говорить, отличь себя от всего происходящего. Гуляем по зданию, типа погода хорошая, свет есть. Понять не могу, как здесь свет и электричество в деревянном здании, почему все не сгорело. А хотелось бы сюда не приезжать вообще. Но по возможности, как бы да, нас привезли. А, где-то здесь тоже... А, я знаю, где это. И, кстати, я получил достижение. Да-да-да. Я знаю, где эта вся фигня, поэтому пошли действовать. Пошли работать, пошли крутить вентили, зарабатывать на жизнь. Как бы да, я не знаю, будет ли это видео в две части, или будет ли оно в одно. Привет, чувак, вообще не страшно. Ты меня вообще не смущаешь, я буду это... Кто-то двигается, да? Это я куда иду, туда или не туда? Просто я не могу понять, я правильно иду или нет. Скорее всего, правильно, да. Нажимаем. И валим отсюда, потому что сейчас всё должно залиться. Не знаю, не вижу смысла смотреть на этот бред. Как бы, да. А! Кто ты? Бежим! Да беги ты, дурашкин! Дурашка! Я куда-то провалился, да? Мы где Так. Чем накалываться, да? Я только на вас Закрываем этот бред Ну мы провалились Ну ладно, не будем тупить, пойдем дальше О, опасно, кейп уходите а, Ну как бы, нам-то без разницы, опасно, не опасно Мы совсем разберемся Мы смелые люди, мы веселые, позитивные, вообще хорошие, обалденные, как бы да Что это за бред? Я тебя могу взять? Я не могу ничего брать. Это вообще печалька какая-то. А будет ли у нас здесь что-то страшное? Возможно. Окей. Я понял, мы сейчас работаем водопроводчиком. О! Я не могу приседать. Ужасно игра, я не могу садиться. Экономим топор. Проходим. Может быть, надо оставить это для второй части. Кстати, глава вторая, да. Ай, моя голова, что произошло? Как бы, как бы Продолжим мы во второй серии? С вами было были Если вам понравилась игра про Бенди, она вам должна понравиться, потому что эта игра интересная, вообще позитивная, такая веселенькая, бодрая. Ну что такой вот э, какое-то веселое, позитивное дает отношение к себе. То есть нравится спокойненько, да. Если вам понравился, напишите об этом в комментариях. Если нет, напишите, какую игру снимать. Да, а с вами был Ули, всем удачи, всем.